чертям, блядь, еще шапка, спачка, короче, удалю, вот. Вот я тогда так же довелся, короче, я сейчас их тоже тортом доблюсь, реально, друзья, доблюсь, потому что, ну, он реально, он невкусный, короче, ложка крутая, да, крышка крутая, да, шапка крутая, блядь, тот -то уже падает на пол, да, кстати, что упало, друзья, то пропало, Жека крутой, вот, а тот, -то я бы скажу, что он какой-то на